Найнисийская тридцать Б. Классная Я, баня, очень... О -о ощущение легкости по после процедуры э этой солевой, ну и вообще э парение совершенно потрясающее. Сколько времени были? Сколько? Мы три часа там были, пролетело время совершенно незаметно, даже я удивилась, когда глянула на часы. Что запомнилось? Ну, понравилось очень, ну, вот этот массаж солевой, и ощущения после него, на самом деле, очень... Необычная баня была, или? Да, баня необычная. Я, я, честно говоря, ждала другого, но то, что было там, очень понравилось. Здорово.